Всем доброго времени суток, кто меня слушает. Я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч. И сегодня я вам дам полезную практику, как освободить свои файлы, свой сосуд от мусора, от старого в этом году. Грамотно освободить, чтобы желания, которые вы будете себе загадывать, реально сбывались. Ибо, если сосуд грязный, и вы наливаете в него чистую воду, то, конечно же, вода это быстро станет нечистой, правда? Также и наш ум, и наше тело загружены всевозможными ненужными файлами, грязными обрывками программ, которые, по сути, не пускают то, чего мы хотим. И если Новый год, которого мы вот-вот-вот-вот-вот так ждем, как правило, сопровождается большим количеством желаний этот новый год которого люди от мала до велика ждут от него чудо то это чудо действительно совершается, когда вы знаете чего вы хотите И для этого полезно использовать грамотно свой мозг и свое тело спасибо большое за то что вы пишете как меня видно слышно пишите пожалуйста десяточки и продолжаем Итак. Перед тем, как вы напишите свои желания, перед тем, как вы напишите то, чего вы хотите, полезно освободиться. Освободиться от того, что у вас в голове полно ненужного, и в теле у вас есть тревоги, переживания, страхи. Ну, например, всевозможные страхи и переживания, связанные, а как завтра заплатить там, за то, за то, за то, когда вы знаете, что вам, например, вовремя не выплатили э, зарплату. Или у вас статья расхода превышена, превышена, и вы знаете, что есть другие не менее важные инвестиции, а у вас нет денег. Может такое переживание быть? Кто меня понимает, пишем плюсик чат. Или, например, у вас волнуют там куча разных других мелких житейских проблем. И вам полезно это осознать, и поработать с этим. Потому что для левого полушария важна конкретика. И когда вы возьмете лист бумаги, это уже практика, и напишите в левой части листа все, что вас волнует, от малого до велика, от малейших каких-то житейских вариантов, ситуаций, до какого-то серьезного, какого-то высокого, там, не знаю, вашей там миссии, вашего там предназначения в ваших отношениях с родителями, с мужем, с детьми, с подружкой, в общем, вам нужно все, все, все выписать с левой стороны выписали, а с правой стороны напишите следующее: что я могу сделать уже прямо сейчас? И выписывайте, что в голову приходит. Будете писать, писать, писать. Ваш ум включит ваш левый полушарий, включит левое полушарие, включит правое. Когда вы начинаете фокуса внимания задавать вопросы и искать, вы пишете, и у вас рука прям не отрывается, будет писать, что вы можете сделать. Написали. А подумали, следующий там пункт, а вы ничего не можете сделать. Допустим, там дождь идет, вот снег мокрый. Что вы можете сделать? Ничего, вы можете поблагодарить за эту природу, до природы нет плохой погоды. Да? И просто-напросто... Принять это как данность и порадоваться, поблагодарить. Или, например, там, не знаю, война, революция, то есть еще какой-то там цунами, то есть то, что вы не можете изменить, от вас это не зависит, лично от вас, вы это понимаете. Значит, вы пишете, а что я могу сделать? И пишете, что вы можете сделать, это на вашей ответственности, что вы можете сделать. Или и меняете свое отношение. Или, допустим, вы встречаете там, по дороге, ехали и встретили, видели там какую-то аварию на дороге. И вас это волнует, вас это, вас это вот так вот вас закручивает, прям вот вы вся прям такая, или вы, или он, или она, кто меня сейчас слушает, вы тоже это выписали и думаете, пишите себе с правой стороны, а что я могу сделать? Вы понимаете, что вы ничего не можете сделать? Тогда зачем я себя так вот, вот, вот свою энергию, свои ресурсы сливаю? Понимаете? Чего сейчас мое сердце болит? От чего оно болит? Чего я сейчас так раскручиваю себя? Я могу что-то изменить? Нет. Тогда я меняю отношение к этому. Чего меня это научило? Ну, например, вы там на дороге кого-то встретили, там какую-то там аварию, да? Вы что сделали? Так, спокойно едешь, смотришь, чтобы машина была в порядке, да? И так далее. Ведь едешь подсказки да. Мне просто так идут. Итак, вы выписываете полностью список, от мала до велика, от мелких каких-то, того, что пора маникюр сделать, да, до, там, я не знаю, до какой-то глобальной какой-то штуки. И выписывайте, что конкретно вы можете сделать, что зависит от вас. Какие дела вам нужны срочно решить, потому что часто мы накручиваем себя, там, записываем себе какие-то списки, потом волнуемся от того, что мы не все успели. У кого есть такое? Поэтому, когда вы заметили, что вы не успеваете, вы тоже напишите себе, что я могу сделать. Например, выделить приоритеты и акцентировать внимание на том, что для меня сейчас важнее всего. Что-то срочное, что-то важное, связанное с моими целями, конкретными там, договоренностями, с конкретными там дедлайнами и так далее. И вот тогда, когда вы освободитесь от, от этого хлама, вы свое тело, вы заметите, как вам станет легко. Если вы вспомните, обнаружите, что вы на кого-то обижаетесь, что у вас есть какое-то недовольство миру, что есть какие-то переживания, которые вас гложат вас, ну, вас, тоже выпишите. И напишите, что я могу сам или сама, а где я могу пойти к специалисту и полностью какой-то этот хлам убрать. Потому что хлам в голове, который мы не помним, он в конце концов откладывается в теле. И это психосоматика, это заболевание. Поэтому. Когда вы обнаружите, что у вас не все получается самой, самому сделать или самой, значит, ищите специалиста и с ним прорабатывайте. Если вам в этом году вы прекрасно понимаете, что денег, а это такой ресурс, который дает нам радость, подарки, свободу, ощущение себя в этом социальном мире материальном, ну кем-то, чем-то, да. Если вы чувствуете, что у вас деньгами тоже напряг Значит, здесь вы тоже что-то не так делаете. Во-первых, освободитесь, эта практика для всего подойдет. Это касается ваших желаний, потом будут в отношениях, в бизнесе, в, там, с деньгами. Неважно, с чем у вас будут потом желания в следующем году, для следующего года. Но все равно эта практика полезна для всех видов. Но если вы конкретно выделили, например, что у вас с деньгами... Не так, как вы хотите. То есть у вас их не хватает, у вас они быстро улетают, у вас есть какие-то другие затыки. Значит, знайте, что деньги любят тоже конкретику. И левое полушарие пишет сколько, а правое для чего. А правое полушарие ведет нас к подсознанию. Потому что ресурсы человека невероятно возможны. Невероятные, невероятные просто. Люди просто забивают свою голову и тело хламом, который его Навязывают. Спасибо большое за то, что были со мной. Задавайте вопросы прямо здесь, и я обязательно по конкретным вашим вопросам проводу, проведу эфир и отвечу на ваши конкретные вопросы.